Сегодня у нас видео достаточно емкое, мы коснемся немного разных вопросов. Начали мы, как всегда, за ЖКХ, за управляющую компанию. Ну, сделали, с попытки ничего не скажу. Сделали, отлично, молодцы, ребята. Добрый, Добрый день, уважаемые дай. зрители нашего М.Д. Гулькевича, эти злополучные порошки, с которыми я уже буду... Ухали без меня, обматывающие. В общем, сделали. Все, лайк управляющей компании, теперь я хоть знаю, за что я 500 рублей в месяц плачу. И, кстати, я им плачу за ихнюю работу. Вот теперь я вижу, ребята работают. Правда, с третьей попытки, но это все фигня. У меня отчиталась администрация района, сказала, все под строжайшим контролем. Я им в ответ выслала фотографии, как в прошлом ролике. Я говорю, может, вам недостоверно отчитались? В четвертом квартале, вот, за два дня до Нового года, вот так вот экзотическую лепнину такую вот прям мозаичку мне выложила управляйка наша это вот они подчинили порожки вот как-то вот так вот фиксики рулят у нас МУП городское управления на высоте сделал ремонтик за два дня до нового года молодцы ребят сейчас отпишутся что починили. Говорю, прошу вас выехать и проконтролировать. Вот приезжаю, у меня здесь долго не было. Смотрю, уже есть порошки. Слава Богу, лайк управляйки нашей. А это немножко сравнение. Это мой подъезд. Город Кропоткин. Один раз я написала. Прибежала управляйка. Два дня делали порошки, Два дня ровно. Первый день все выдолбали до основания, даже лезячки. Второй день залили. На третий день прибежали, зажелезнили. По тарифам я уже вообще молчу. Не буду на этом акцентировать внимание. Видео достаточно емкое. Главный аспект по образованию у нас была тоже немножко проблем. Но мы все порешали. И, к слову, скажу, кто собирается там 1 сентября в школу. Уважаемые мамочки, норму права сейчас выложим внизу. Пользуйтесь на здоровье. Пишите заявление. Все, что полагается к учебникам. Прописи, тетрадки, даже... Атласы, контурные карты, все это вам выдает школа по заявлению. Просто вы пишете заявление в школу, директор, это все выделяется, все выдается. Следующий момент, сегодня такая группа в WhatsApp есть чудесная, про пособия, скажем так, про выплаты, которые задержали, куча негодований у мамочек. Ну, не факт. Поднимается такой вопрос за правосудие. Много мам столкнулась, расскажу на себе немножко, я тоже столкнулась с правосудием. У меня сейчас указывается, что меня, оказывается, уведомляли, как и чё, кто его знает, как и чё меня уведомляли. Хотя даже заказные письма и те мне приходят просто на госуслуги, и все равно все отображается. В общем, ни одной повестки, ничего пишут, не уведомляли. Подала я ходатайство, как вы всегда знаете, мы как ходим. Я всегда с собой беру видеокамеру, да? Но в этот раз видеокамера как-то слишком емко было брать у меня там с ребенком случился несчастный случай на Рождество, и буквально после перевязки я заскакиваю судорожно в суд подаю ходатайство и подаю справочку, что я с ребенком на больничном как всегда забегаю, ну, с записью, с диктофоном естественно, все голоса, это все записано меня встречают при стола шумной толпою проводят в канцелярию все это подаю, как вы думаете вчера был суд, сегодня выясняется оказывается, ходатайство они не нашли вот просто взяли не нашли, чтобы в отсутствие меня рассматривали Раз и пропало. Это наш Гулькевический районный суд. Ну, я не буду пока разглашать имена. Это будет уже следующий отдельный ролик с другими лицами, участвующими. В общем, оставили без рассмотрения 100% выигрышное дело. Вот так вот тянется время. Просто раз и у нас ходатайство не находится. И все, и пишут из-за неявки. Здрасте. Не повесток ничего, хотя все адреса, все данные, все номера телефона, все естественно указано. Вот так у нас осуществляется правосудие. Но будем решать дальше Мы команды что-нибудь раскопаем Как раз по этой теме я немножко девочкам рассказала Свой печальный опыт в этой группе И плюс еще показания свидетелей Которые даже не отказываются на камеру дать показания Что они слышали и видели своими глазами В принципе, это все, конечно, будет приобщено дальше Ну и что сказать Ну, как всегда, же КХ. что там, бунт в Уфе у нас Уже пошло начало Немножко о тарифах Ну, что о тарифах Вода у меня, сейчас я вам скажу, за два месяца У меня вышла на 200 с чем-то рублей Хотя по нормативу, пока у меня там непонятки с счетчиком были, мне насчитали На трех детей на меня Это на четверых человек, 990 с чем-то рублей По 6 кубов, короче, на норма на человека Ну я заплатила, смысл ругаться Все равно ничего не докажешь Это вот к сравнению, где вот долги вышибаются аварийной общаги, говорят, вы много должен Я вам сейчас расскажу Вот я заплатила по нормативу месяц 990 Они меня считали на мою семью Вообще, по счетчикам приходит двойной норматив. Не меньше полутора тысяч. Ну, как вы думаете, как вот это все платить? Кто это считает? Как это считает? Совершенно непонятно. И насущный вопрос. Управляющие компании, текущие ремонты. Как всегда, вы видите, как это все происходит. Пока трижды не напишешь, ничего не сделают. Дело так, как будто, знаешь, она на отвалить. Типа, они нам всем обязаны. Ну, я за это плачу, ребят. Если там кто-то не платит, то, наверное, есть основания, потому что общага непригодная, разрушенная. Выбили мы эти порошки, слава богу. И то соседи мне уже говорят, что куча и так претензий, там их что-то отваливается, там отваливается писать. Но это сейчас не насущные дела на самом деле. Так что кому что надо, напишите, я вам все расскажу просто в комментариях и все. А дальше будем отслеживать очень интересное дело о нашем городском суде Гулькевичском, да, там районном. Посмотрим, как у нас продвигаются дела.